Всем привет, сегодня предлагаю сделать бутон и дополнительные цветы композиции Нам понадобится 9 литровая бутылка Отрезаем верхнюю и нижнюю часть бутылки Соединяем две части при необходимости слегка подрезать Скреплять части я буду с помощью болтов Трех креплений вполне достаточно Но если нет болтов, можно воспользоваться пластиковыми хомутами для бутона я взяла бумагу бордового цвета от рулона отмеряю и отрезаю 50 сантиметров сложу для удобства и разрежу на 6 равных частей по 8 сантиметров из полосок будем вырезать одинаковые лепестки сложим пополам еще раз пополам по верхнему краю вырезаем произвольно волну Каждой волне придам дополнительный изгиб. Полоски подготовлены. Но мне показалось, что этого недостаточно. Возьмем еще один отрезок бумаги в 30 сантиметров. Разрезаем на 6 равных частей примерно по 8 сантиметров. на каждой полоске вырезаем все те же волны и придаем дополнительный изгиб все полоски растянем аккуратно в одну и в другую сторону соединим полоски между собой Примерим эту мочалку в середину. Ну вот теперь хорошо. Чтобы бутылка не просвечивала обрезками от бумаги, я заклею всю поверхность внутри формы. Заклеивать можно и целым листком бумаги, но я люблю экономить. Все, поверхность закрыта. Теперь между лепестками середины не видна прозрачная бутылка. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров разрезаем полученные на 4 равные части по 12 сантиметров Полотно сложим пополам и на 3 части Прорезаем с обеих сторон до конца Вырезаем скругленные лепестки Лепесток слегка растягиваем. Все ленты необходимо превратить в лепестки. Наносим клей на внешнюю поверхность лепестка. Лепесток крепим к внутренней стенке формы. Клеим по кругу в нахлест. Круг завершен. Лепестки следующего круга клеим на внешнюю стенку формы. Лепестки клеим вровень с предыдущим рядом, клеим по кругу в нахлест. Ряд завершён. От рулона бумаги отмеряем и отрезаем 50 сантиметров разрезаем на 20 20 и 10 сантиметров склотно 20 сантиметровые сложим пополам и еще раз пополам вырезаем скругленные лепестки каждый лепесток растянем клеим лепесток на форму так чтобы все лепестки верхней части цветка были на одном уровне, клеим по кругу внахлест. Лепестки закончились. При нарезании финальных лепестков у меня осталась полоска десяти сантиметровая. Укорочу ее до восьми сантиметров и обработаю для добавки к лепесткам середины. Приклею ее к остальным лепесткам. Зафиксируем середину. Для этого в сердцевину цветка наливаем горячего клея и выкладываем заготовку середины. Теперь Предлагаю оформить бутон зеленью от рулона отмеряю и отрезаю 20 сантиметров разрезаю отрезок пополам по 25 сантиметров сложим на три части разрезаем с обеих сторон до конца определяем середину и отмеряем от низа 10 сантиметров. и начиная вот отсюда мы прорезаем направляясь к середине. Отступая от верха 10 сантиметров прорезаем тонкий кончик по направлению вниз. С остальными заготовками, проделаем все то же самое листья соберем в мелкую складку и закрутим в одну сторону каждую тонкую полосочку подкрутим дополнительно Нижнюю часть лепестка слегка растянем Освободим горловину от лишнего Отличная, к слову сказать, пила Клей наносим на лист и фиксируем его на бутон Место, где крышка завинчивается на бутылку, не заклеивать В крышку впоследствии можно будет вставить трубу Она же стебель Клеим по кругу в нахлёст в нижней части лепесток сильно не натягивать следим чтобы не просвечивала бутылка но если вдруг она все же видна можно вклеить в это место маленький листок В крышке можно сделать отверстие и в него вклеить стебель. Все, листья наклеены. Бутон завершен. Для того, чтобы композиция была закончена, предлагаю сделать дополнительные бутоны и мелкие цветочки. Выглядят они вот так. Немного необычные, но мне понравились. от рулона белой бумаги отмеряю и отрезаю 50 сантиметров полученные режем на 4 равные части по 12 сантиметров сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем лепестки Сложим по три лепестка и немного закрутим Затем расправим и слегка растянем Кончик лепестка стараемся не трогать У основания соберем каждый лепесток в мелкую складку На формирование одного цветка уйдет 8 лепестков Лепестки собираем в цветок по кругу Зафиксировать собранные можно с помощью нитки, но я предпочитаю клей. Из всех полосок нужно сделать вот такие же соцветия. Цветочки готовы, займемся зеленью. От рулона отмеряю и отрезаю 14 сантиметров. Полученное полотно разрежем на 6 равных частей по 8 сантиметров. Каждую полоску сложим пополам и вырезаем треугольники, начиная с середины. Все части нарезаем аналогично. Заберем треугольники и слегка покрутим. Затем расправим. Растянем и слегка подкрутим у основания Для аккуратности лепесточка можно у треугольника немного подрезать углы Листочков должно получиться много Следующий этап Создание ярких закрученных полосок фиолетового и розового цвета. Для этого понадобятся отрезки аналогичного цвета размером 18 на 18 сантиметров. У меня были эти отрезки нарезаны заранее. Из этих полосок вырезаем удлиненные треугольники. Для этого нарезая переворачиваем бумагу каждый раз. С розовой бумагой поступаем аналогично. Каждый треугольник превращаем в трубочку. Свернув несколько трубочек, придадим им закрученный вид с помощью карандаша. Фиолетовые трубочки закрутим по такому же принципу. Все заготовки готовы для сборки соцветия понадобится картон 5,5 сантиметров на 27 сантиметров сложим пополам и нарисуем полукруг отступив от краев по одному сантиметру вырезаем Обрезками бумаги декорируем форму или просто окрашиваем в зеленый цвет Начнем сборку. На белый цветок к основанию клеем разноцветные трубочки, чередуя цвета по кругу Оформляем так все цветочки цветы подготовлены фиксировать цветы будем по верхней дуге формы в нижнюю часть позже ставим стебель клеим цветы и к форме и между собой Цветы зафиксированы. С противоположной стороны от цветов вклеим форму в форму стебель. Стебель дополнительно фиксируем обрезками зеленой бумаги. Сверху в образовавшуюся полость добавляем разноцветных трубочек. Трубочки добавлю и на протяжении всей формы в пустоты между цветами. Начинаем фиксировать листву. Вначале отдадим предпочтение мелким листочкам. Трубку оборачиваю бумагой, и все готово. Собрать композицию предлагаю в картонную коробку. Для этого понадобится картон, степлер, фатин, металлопластиковые трубы и, конечно, сами цветы. Из картона предстоит сделать коробку. Диаметр круга 50 см. Отступив от края 2 см, проводим внутренний круг. Затем делаем прорези Прорезанные полоски нужно будет загнуть понадобится два больших полотна картона длина одного картона метр два полотна скрепляю между собой круг фиксируя от вниз 25 сантиметров получаем картонную коробку для жесткости Форму зафиксировала клейкой лентой. В моей композиции будет 6 бутонов и 1 большой цветок. В картонный круг я креплю с помощью хомутов металлопластиковые трубы. Проделываю дырки в трубе и в картонном кругу. Креплю на хомуты. Внешнюю сторону коробки декорирую тканью и бумагой. Сначала пристреливаясь фиксирую складки, а затем приклеиваю их с помощью горячего пистолета. Ткани ушло на саму коробку 3 метра при ширине полотна 1 метр и на бант 3 метра при ширине полотна 50 сантиметров. На установленные металлопластиковые трубы креплю бутоны и посередине большой цветок. Затем композицию декорирую маленькими соцветиями и добавляю листвы. Отличная подарочная коробка получилась. А у меня на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что смотрите меня. Удивляйтесь сами, удивляйте близких. Всем удачи! Пока-пока!